Файл. Открыть. Просматриваем картинки. Выбираем пингвин. Открыть. Выделяем все. Ctrl A. Закрываем замочек. Выставляем миллиметры. Задаем размер. По большей стороне 100 миллиметров. Клавиша Enter. Проходим в расширение. Параметры. Выбираем Z. Загрузить. Векторная картинка заполнилась стежками. Считаем задачу выполненной. Однако, у нас стежков 17500. Если мы просмотрим дизайн, то видим, вышивается сначала черный цвет, по этому цвету вышивается белый, и по этому же цвету вышивается желтый. Что вызывает перерасход машинного времени ниток, а также дизайн, как говорят в народе, становится железобетонным. Поэтому нам нужно избавиться от перекрытия областей. Поэтому мы нажимаем отмена, щелкаем в стороне, выбираем серый свет, клавиша SHIFT, выбираем черный свет, контур и включающий или щелкаем в стороне, выделяем черный свет, тянем, все получилось отлично. Однако серый цвет пропал. Поэтому вернемся обратно. Ctrl Z. Еще раз. Щелкнем в стороне. Выберем серый цвет. Продублируем Ctrl D. удерживая клавишу Shift. Выделим черный. Контур. исключающий или. Выделим черный цвет. Потянем в сторону. Теперь у нас и серый фон сохранился. И черный. Вернемся обратно. Назад. Ctrl Z. Повторим операцию для желтого цвета. Где-то выберем элемент. Продублируем Ctrl D. Удерживая клавишу Shift, выберем черный цвет. Контур, исключающий или. Черный цвет выделим, потянем в сторону. Все получилось нормально. Но делать эту операцию каждый раз для желтого цвета, это потеря времени. Поэтому мы вернемся обратно к Ctrl Z. И пойдем другим путем. Удерживая клавишу Shift, выделяем все элементы желтого цвета. Дублируем Ctrl D. Удерживая клавишу Shift, выделяем черный цвет. Проходим контур, исключающий или. Щелкаем в стороне, выделяем черный цвет, тянем в сторону. Возвращаемся обратно. Ctrl Z, считаем задача выполнена. Выделяем все Ctrl-A, проходим в расширение, параметры. Нам показывает, что присутствует ошибка. Для этого мы выходим, читаем про ошибку, согласаемся, проходим в расширение, решение проблем. Выбираем решение проблем с объектами, ждем. Нам показывает стрелочка в каком месте произошла проблема. Выдерживая клавишу Ctrl, приближаем это место. Включаем редактирование узлов. Еще приближаем. Видим, что у нас в этом месте пересекаются, можно сказать, загоголены, Поэтому мы выбираем точки, удаляем. Точки двигаем, удаляем, преобразуем кривые в угловые, пока проблема не решится. Отдаляем, нажимаем клавишу 4, удаляем подсказки, панели объекта удаляем предупреждение, ctrl выделяем пингвины. проходим расширение, параметры, стрелочка, клавиша Z, загрузить. Проблема решилась и при этом сэкономилось у нас почти 5000 стежков. Примените выйти. Клавиша 4. Сохранить. Как? Выбираем. PES. Сохраняем под оригинальным именем. Например 1. Сохранить. Проходим. Бесплатный конвертер. Открываем папку. Выбираем PES. Наш файл. Это он. Открыть. Соглашаемся. Выбираем автостарт из центра. Удаляем короткие стежки 0,3 мм. Задний фон по вкусу. Делаем print screen. Возвращаемся в программу. Открываем новое окно. Вставляем Ctrl V. Клавиша 4. Прямоугольник. Обводим пингвина. Отключаем заливку. Правой клавишей. Установите бутку. Все выделяем. Ctrl A. Объект. Обтравочный контур. Установить. Файл. экспорт PNG. Выбираем папку. Как уже говорилось. Папка. Файл. И весь путь. Не должны содержать русских букв. И сохранить. Возвращаемся к нашему файлу в стежках. Сохраняем в нужном формате на флешку и бегом вышивать.